Бонжур amis! Здравствуйте, друзья! Я очень люблю голубцы. Делаю их часто и под разными соусами. А вот голубцы под заливным тестом я сделала и попробовала впервые. И так вкусно и интересно получилось, что придется теперь готовить их постоянно. Сначала накрутила голубцы не очень большого размера. Листья капусты я всегда бланширую. Фарш использую разный, зависит от настроения. А дальше тесто. В яйца добавляю сметану, майонез, соль и немного сахара. Взбиваю до однородного состояния. Следом добавляю растительное масло. Разрыхлитель смешиваю с мукой и ввожу ее частями в жидкую смесь. Замешиваю тесто примерно как на оладьи. В конце вливаю столовую ложку уксуса, по рецепту это яблочный, я его заменила на виноградный. А еще я люблю в тесте вкус приправы карри. К тому же он дает красивый и насыщенный цвет. Небольшое количество готового теста заливаю на дно формы. На него плотно выкладываю все голубцы. Заливаю их остатками теста. Убираю пирог в духовку на 45 минут при температуре 180 градусов. Готовый пирог режу на порционные куски. Я знаю много рецептов заливного теста, но этот самый удачный из всех, что мне приходилось пробовать. Можно залить нашинкованную капусту или зеленый лучок. В результате получаются потрясающие пироги на скорую руку. И мой пирог с голубцами в том числе. Пробуйте, готовьте, а я вам говорю. Бон аппетит и абьянто!